Что такое «мастерство»? Является ли это связью между человеком и машиной? Или это интуиция при выборе идеального баланса компонентов? Возможно, это и есть мастерство. Нет, это только ты. Мастерство можно оценить, только соревнуясь с реальными противниками со всего мира. Кастомизация Достигни мастерства при помощи бесконечных настроек автомобиля. Управление Истинное мастерство достигается только тогда, когда в самые сложные моменты ты максимально сосредоточен. Соревнования Расширяй свое мастерство на мировой арене и стань чемпионом среди миллионов игроков. Стань настоящим мастером гонок. Рейсинг Мастер. Играй вместе в Зона Гейм. Все ссылки указаны под видео.